Так, это у нас солонец для лося. Подрезали его сантиметров. Наверное, на 30 было очень высоко. Парни делали по насту. Высоту не рассчитали. Это, это у нас самый рабочий солонец. Весь он обеден 8. Полностью весь. И земля вся-вся-вся тут вытоптана. Единственное, что эти пеньки они еще не подъели. Собаки возвращаются из поиска. Такой вот солонец. Рядом с ним уже лось был брат. Взят в прошлом году. Сейчас приколотим. Был взят не на солонце, а рядом. Рядом, да. Собаки подняли рядом с солонцом. Закладываем вот такую вот соль. Покупаем ее в Кирове. На Авиацке вроде там друг берет. Обязательно надо бревно приколачивать. Потому что лось... Сбивают его рогами. Чехол так где, Олег? Снял их сразу. Здесь здесь у нас сделан пропил, чтоб соль стекала. Все бревно уже пропитало, пропитало солью. Разборки пошли, пошли разборки. Стар, старый, старый учит молодого. О! Это старый учит молодого Уму-разуму живут, конуре... <laughs> живут в одной конуре Но все что-то они не, не могут поделить Ну что бой Выхватил От соболя Такие вот лесные работы У нас предстоят Тех уход. Биотехния. Биотехнические мероприятия выполняем. Не снимай, хоть попасть, блядь, не могу... Я не снимаю, я слонец снимаю. Второй день идет снег сырой. Вроде как и выяснят, а никак погода не может наладиться. 受け入れます